Еще неделю назад я не поверил, что здесь, в этой моей студии, в бывшей бане, где вы сказали мы за отставку Путина, и это вернули вам наш кусочек в обвинительный приговор, я бы не поверил, что я могу видеть вас здесь. Вы сами расцениваете такой приговор как победу или все-таки как оскорбление? Прошлого дня? Мы предполагаем, вы ни в чем не виноваты, Николай Николаевич. Спасибо, Андрей Викторович. Я прежде всего хочу вам сказать огромное спасибо и всему народу, который начал. Всем, конечно. Да. Всем. Но вы особенно, я знаете, могу приоткрыть такую тайну. Есть люди, которые к вам плохо относятся в нашем Привет. политическом бомонде, я догадываюсь. но они все говорят, как за вас топил караулов, это мы говорят, просто должны перед ним шляпу снять. Но я ее, естественно, тоже снимаю, хотя у меня ее нет. Огромное спасибо. Конечно, это... По сравнению с шестью годами тюрьмы, которые, как вы знаете, 18 мая мне намерили реального срока. Абсолютно реального Конечно, условный приговор в нашей особенной стране можно считать победой. Вот две цифры хочу назвать. У нас в стране 0,35% оправдательных приговоров. Причем большинство из них, подавляющее, это суды присяжных. По моей статье суд присяжных был... Но его отменили в 2013 году, как бы за годе. А в сталинское время было 12-13% оправдательных, а сейчас 0,00. Причем самый страшный год 1937, когда действительно репрессии там вышли из-под контроля, да, был 12% оправдательных приговоров. Это к тому, где мы сейчас оказались. Но что касается приговора, вот он есть. Все, мы его публикуем. Ну, например, да, Платошкин. Имея политические цели, направленные на реализацию конституционных прав гражданина Российской Федерации, быть избранными в органы государственной власти. Начинается приговор. То есть, получается, у нас этот человек хочет избираться в органы государственной власти, он получит на 69 страницах обвинительный приговор. На 5 лет. На 5 лет, плюс 5 лет еще поражения в правах, назовем это так. Скажите, они сильно вас ранили? Откровенный разговор, мы уже сейчас не первый год знаем друг друга. Вот все эти браслеты на ноге и вся эта история, год мутотень вот, это тянувшаяся, она сильно по вам ударила? По сердцу, по здоровью, по жене, по семье, по мозгам, по ментальности, по душе? Ну, что касается сердца и здоровья, это первое время, первый раз был, когда я вообще попал в больницу по серьезному реанимацию в сентябре прошлого года я до этого знаете как такой нормальный мужик я в больницах не бывал таблеток не пил это нервы вот как вы понимаете вашсяганя при... это, это собственно говоря ваши врачи, врачи подтвердили когда вы почувствовали что реально посадят сразу или ближе к сентябрю нет сразу конечно да потому что ну я как бы видите логика какая с тобой никто не общается. Ну, вот обычно, с тебя в чем-то подозревают, да? Как в кино показывают. Тебе там, я не знаю, очные ставки какие-то, а вот были ли вы там? А тут меня арестовали и все. И на этом все завершилось, понимаете? Ну, за исключением, что я подписывал какие-то пустые бумажки иногда, типа, там, постановление о назначении экспертизы. Ну, что-то вот такое, да? То есть, со мной никто не разговаривал, от меня никто ничего не хотел. От меня даже объяснений-то не требовали. Ну, условно говоря, вот вы сняли у кровавого ролика, а что вы там, собственно говоря, вот имели в виду? Абсолютно ничего. А было видно, что следователи отбывают номер и... Даже без вопроса. Они даже не скрывают. Они это и говорили. Говорили даже. Это Николай Николаевич, ну, мы все понимаем. Ну, и вы понимаете, что мы и дальше далее. пока пальцы И потолок. Пальцем... Да. Мы начнем с неприятного. С того, что было на Russian Today, я не видел ваше интервью. Мне очень красочно Саша Рудской пересказал э, то, что вы говорили. И смысл один про Фургала. И главное, что Путин ни при чем. Это Путина подвели его клевреты, какой-нибудь Кириенко или Харичев, или Ярин. Они все друг на друга похожи. Вот как вы говорили, что Путин ни при чем в вашей истории. И многие услышали в этом некую попытку вашу примириться с режимом. Первое. Зачем вы пошли на Рашен Today? Канал, который Навального, мы знаем, отправил да, на суд, так сказать, с этим ветераном, несчастным стариком. Зачем вам, Рашин Труды, да, и зачем вот это все? Если это неправильно, или вас неправильно поняли, то скажите. Но это обсуждается сейчас везде, что Платошкин сдался, преклонил колени, обосрал Фургалова, сказал, что он убийца. Хотя Фургал в таком ситуации когда ну, можно задавать вопросы, но не сейчас, потому что он при смерти был, в этой машине упал в день же, когда вас пытали, он тоже свалился в машине. Едучи на суд в этом автозаке, что было на этом Russian Today, я специально не смотрел ролик. Ну, смотрите, первое, да, я всегда ходил и буду ходить, скажу всем, да, на все каналы, куда, за... куда меня Что для политика абсолютно так. Ну, так и делаю Владимир Ильич но для кадетских газет, да, абсолютно, абсолютно, понимаете. И тут смысл был в другом. Вот если бы Красовский мне хоть намекнул, типа Никаникыч, вы приходите, но, там, вот это не надо, это там не стоит. На телевидении такое бывало, про пенсионную реформу, и я сразу говорил, хорошо, тогда без меня, да. Красовский? Нет, абсолютно. Он, мало того, перед интервью сказал, что хотите, то и говорить. Это первое. Второе, видите, аудитория Красовского – это не моя аудитория. У меня аудитория была другая совсем. Да? И то, что я почитал комментарии, народ такой: говорит, а что, платошкин то в общем, оказывается, как бы не какой-то там, я не знаю, Змей Горыныч. То есть, если меня позовут, ну, я не знаю, еще там куда-нибудь, обязательно схожу при условии, что разговор будет открытый и без всяких ремарк. и честный, так и честный. Первый. Потом Красовский, я не знаю, со стороны виднее, конечно, он вел себя вполне адекватно. То есть, если бы там были какие-то оскорбления там и прочее, Но ну, он бы быстро бы этот это это прямой был. был эфир или запись? Прямой, ну насколько я понял, прямой эфир, по-моему, был. Анжелик Егоровна здесь да, а за, за кадром, здесь. Николай Николаевич. Да, по-моему, прямой эфир. Да, Гражданская но... жена, которую в приговоре назвали сожительницей. Я поздравляю, Анжелика Егоровна, мы всю жизнь ждали этого слова от них, да. Оценили, да, так сказать, многолетнюю любовь. Теперь, что касается вот фактуры, да. Вы знаете, я про Фургала знаю, ну, наверное, больше, чем 99% населения страны. Во-первых, вы знаете, да, я жил в крае три месяца, когда я был отец. Я там жил, я объездил его весь. Я говорил с очень многими людьми, которые после того, как они про Фургалу рассказывали, просто умоляли, чтобы я нигде никогда их фамилии не упоминал. Я видел те места, где погибали люди, в которых выпускали обоймы Макарова и гранату РГД-5 еще. Понимаете? Там город-то маленький, но я никогда этого не говорил, потому что это ну, ну, разговоры. Понимаете? Это решение по Фургалу может принять только суд, причем... Я желаю Фургалу абсолютно такого же справедливого суда, который, к сожалению, в моем вот случае так и не состоялся. Но у Фургала ситуация более благоприятная, чем у меня гораздо. То есть, что требует народ в Хабаровске? Судить Фургала в Хабаровске. Так, так и будет, потому что ему вменяют ну, два убийства, совершенных на территории самого города Хабаровска, еще там покушение там, в Амурской области. Дальше самое интересное, Вот мы с вами начали с этого Фургалу по статье 105, которому ему только только положен суд присяжных. Если он только этого попросит. Вот только попросит и все. Ну, оправдательные приговоры с судами присяжных у нас, как мы с вами говорили, они очень так зашкаливают. И самое главное, ведь, понимаете, Платошкин-то когда баллотировался в Хабаровском крае, он что всем говорил? Суды должны быть выборные. Но тогда все, все считали, что это где-то, знаете, вот эти все суды, это все не к нам, это все далеко. Но... Фургал протащил в Госдуму своего зятя Пелеева, который на протестах никогда не был. Он своего родственника сдал первый, понимаете. Во, ну, как и вся ЛДПР, грубо говоря, Вот на мой взгляд. Вы их видели там, хоть кого-нибудь. Но кто пришел просто к людям и сказал, ребят, вот у нас там такое-то мнение там, по Сергею Ваду. Да они его первые ждали. Если бы был Платошкин, по крайней мере, депутатом, я бы хабравчанам сделал бы одно. Суд был бы максимально гласный, вот как вы освещали мой суд. И максимально беспристрастно. Я, если бы я был депутатом Государственной Думы, я бы сделал все. Не ради, собственно, одного фургала, а ради вообще гражданина Российской Федерации. Для любого, да, да. Чтобы суд был максимально честный. Но теперь у меня таких, как вы понимаете, полномочий нет. И у Красовского я сказал ровно то же. Да, что я, у меня есть сильные подозрения, что там дело не беспочвенное, но... Я не могу этого сказать, потому что я не суд. И самое главное, учитывая настроение населения Хабаровского края, ну, на месте президента Путина можно было бы фургала, ну, в случае вынесения, конечно, вообще обвинительного приговора, с учетом того состояния здоровья и прочего, его можно было бы помиловать, на мой взгляд. Вот это вот то, что я как себе вижу ситуацию. Но еще раз, Платошкин не тот человек, который, знаете, вот. Конъюнктура поменялась в отношении Фургала. И Платошкин, которого критиковал за абсолютно конкретные вещи, я же там как людям говорил: Фургал не фургал, вы меру фургала скажите, вот что он сделал. И я вам выскажу свое отношение. Вот, например, Фургал предлагал вести прямые выборы глав районов, как и ПКПР. Платошкин был за. Но когда Фургал говорит, я вам ЖКХ снижу, а повышает, Платошкин что должен делать? Из-за того, что он фургал как бы пользоваться доверием какой-то части, говорит, ну ладно, ладно, если он там вам ЖКХ повысил, ну ну, ну хорошо, пусть повысит. То есть, Платошкин, он не меняет своих взгляда в зависимости от шансов отказ, отказаться или не оказаться в Государственной Думе. Но, вот что люди от меня могут ожидать? Любые свое мнения решения, люди это знают. Я всегда обосновываю, и я на стриме сказал, что по Фургалу я бы сделал отдельный стрим с участием населения Хабаровского края, но чтобы им было удобнее просто, там разница 7 часов с Москвы, чтобы люди сами могли задавать вопросы, и я бы, честно говоря, ну, попытался бы на них ответить, чтобы это был интерактив, и чтобы люди тогда приняли решение. Но, если народ возмущен в Хабаровске, как я себе представляю, я же там был, тем, что край брошен, как и весь Дальний Восток, да, что, ну врачей где-то нет, за что меня судили в том числе, да, да. а мы же это все видели, мало того, нам врачи жаловались на это там, то есть если люди возмущены тем, что Дальний Восток, по сравнению особенно с советским периодом, когда его там вообще облизывали все, брошен, это правильно то есть наложилось-то что что, понимаете, Фургала сняла Москва да, вот это вот Москва которая вот всех там тиранят мучает и прочее, у людей к сожалению такое настроение, а это опасное дело, потому что ну, от этого недалеко и до самых вообще неприятных событий. Центру, назовем его так, надо опять сделать Дальний Восток, как это было в советское время. Знаете, приехал на обам, вот тебе тысяча рублей зарплаты, ты молодой специалист, на там ключи отбавки. Отбавки были всегда. Да, теперь-то наоборот, понимаете, люди живут по-прежнему в тяжелых климатических условиях, а это все потихонечку съедается, понимаете. Там вот отпуск за вредность убрали, тут все. И самое главное, развал промышленности, вы Алекс... Андрей Викторович, там знаете, какие заводы были по гидравлическому оборудованию для подводных лодок? Там работали люди с, с умом, как в Москве-то не было. В Комсомольске знаете? на Амуре, а самолеты, птицы вылетают из гнезда, песня. Там Александр знаете, Николаев. в Комсомольске на Амуре инженеры говорят, не, у нас ставники, конечно. Мне говорят, военные моряки жаловались на нас все время. Я говорю, в чем дело? А мы, говорят, настолько хорошо делали подлодки, что они на ремонт не заходили. Да, да. А им хотелось там, значит, побыть дома там где-то. Вот так. Ну хорошо, а Путин? Вы действительно уверены, что Путин ничего не знал вообще Платошкина? Ему в лоб спросил, что с Платошкиным, а он глухонемого изобразил. Нет, я сказал так, что сам арест, вот сама эта мера арест, я не знаю, знал ли Путин. Я в этом, знаете, почему сомневаюсь, честно говоря. Ну, что он на тот момент знал. Понятно, что потом там осенью когда-то... Мне кажется, потом они... Сами не понимали, что со мной делать. Что Просто, делать? Знаете, вот Они вроде как задержали и думали как. Платошкина поместили под домашний арест. Почему? Потому что это самая жесткая мера в плане общения. Там в СИЗО даже можно общаться более, что ли... Или перестукиваться. перестукиваться или общаться там с родственниками. Здесь, вот, скажем, мне с Анжеликой Егоровной запретили даже брак заключить. Но и они поняли, что ничего не выходит. Что с каждым месяцем о а Платошкине знают все больше, больше Кому больше. был нужен ваш арест? Давайте по. Вот я то, что сказал у Красоска, но это мои, как бы угу. естественно, домысла. Мне это угу. никто там не рассказывал. Но говорил один товарищ после освобождения, скажем так, который говорил, что он близок к администрации, что в мае 2020 -го года за месяц до ареста у меня был впервые намерен рейтинг 2% по стране. Ну, что у нас считается, в общем, достаёт рейтинг средний, там, Лаврова или Шойгу. И кто-то, не знаю, в каких-то органах решил, что если товарищ так дальше будет продвигаться, да, то он вообще еще действительно может... Ну, признать. это управление внутренней политики, они отвечают за внутреннюю может политику. Может быть, Вдох, я... Что-то такое вырисовывается, 2%, да, черт его знает. Дадим ему там по голове, там, имел ли Путин к этому отношение, я просто не знаю. Я не могу вам сказать, но вы абсолютно правы, с момента, когда я ему сказал Жириновский, это был как, в декабре, что ли, по-моему, да? Ну, был когда-то, да, но уже Нет, он, конечно, мог бы это... и вмешаться, и поинтересоваться. Мало и... того, жена моя ходила, письма-то относила, масса выдающихся наших общественных деятелей, включая вас, там режиссера Меньшова, Андрея Кончаловского, тоже написал президент, но президент никак не отреагировал, это факт, Во-первых, да? во-вторых, я не скрою, имел разговор, в том числе с федеральными министрами, которые имеют право вмешиваться в эту ситуацию, потому что это профильное министерство. Я им говорил, ребят, ну, вы что, идиот, что направдайте Платушкина. Во-первых, смотрите, ушла Ольга Александровна Егорова, многолетний председатель Мосгорсуда. В эпоху Егорова и басманное правосудие появилось, и чего только не появилось. Но она сколько лет была. Кто там чего, как, где химичил, виноват, кого сдали, кого незаконно. Отдельная история. Но ушло человек. Ушел непросто. Фактически со скандала. Пришел другой офицер откуда-то с юга, этого птица никто не знал в Москве. Для вас же хорошо. Обновляется судейская система. Пришел новый председатель. Оправдайте платушки. Там ничем не закончится. Если он помрет у вас в камере, будут всенародные похороны или даже квартиры. Чего вы делаете? И люди министр федерального. Ну, Личные разговоры по этому фамилии. Редкостью к фамилии не называемого. Вы слушаете, ну все правда, завязываться. связываться. Неохота. Неохота с администрацией президента. То, что Кириенко захватывает власть в стране, понимает огромное и просто видит количество людей. То, что у парня, а его профессия дефолт. Я сказал, я настаиваю. Его профессия дефолт. Ничего не получится, суд над Потошкиным лишнее тому доказать. Попытается. Задним числом Кириенко, со всей этой публикой. Новиков, Харичев. Харичев хорошо. Мое предположение, то он партию зеленых, так сказать, обезглавил, чтобы потом поставить малого, у которого скандал за скандалом был. То он не на той машине с теми маячками ездил, на на некий. То они, значит, топили он против... Он из того же ядра из Объединённого Да, абсолютно. Спорта. Алёша Кошмаров, он же Трубецкой главный пиарщик. В орденах мальтийских сидит. Я Кошмарова 90 лет знаю. Ну, идиоты, что говорить, нашли, так сказать, кандидат... Еще раз, голосование на канале у нас показало. Вот голосование. Праймерис. Более 150 тысяч, я вот сейчас цифру помню. Ну, огромный вообще Опрос общественного мнения. Единая Россия 2%. Доработались. Поздравляю Дмитрия Анатольевича Медведева. Как и Жириновского, тоже 2%. У Кириенко плохо. И с ним плохо. Вокруг него плохо. И с ним плохо. Потому что у Кириенко сегодня власти не меньше, чем у Путина. А может быть уже и больше. Все губернаторы им назначены. Так Берия при позднем Сталине, стареющем Сталине, уже не имея возможности вести атомный проект, он утащил на себе Лаврентий Павлович всю экономику Советского Союза, еще и взял атомный проект, потом водородный. И бомба такая, и бомба такая. Чтобы быть незаменимым. Чтобы нельзя было сместить. Яков Борисович Зеледович, когда Берию арестовали, Гайданский рассказывал, пленка осталась. Убежал в аудиторию с криком нашего Лаврентия Павловича арестовали». Итог. Они могут вам отомстить. Точнее, самим себе. За что? За неудачу. За наше интервью сегодняшнее. За все на свете. За свободу. За крики толпы у здания Гагаринского суда. Чудные люди стояли. Чудные они бы под дождем стояли, и в снег бы стояли. Их привел не Платошкин туда. Их привела генеральная прокуратура Российской Федерации. Те вот два странных молодых человека, которые не понимали, что они делают. Они же Путина сносили, сидели в этом зале суда, Улицу они привели. Да, абсолютно верно. А они не Платошкин с браслетом, который, которому телефон... Какая гнида вырубила вам домашний телефон в пятницу? Кто перерезал кабель где? Так вот эту гниду, как вы говорите, неделю не могут мастера найти. Так вырезали. Подъезд, Это что, Платошкин подъезд, скорую подъезд. помощь не мог выспать, потому что мобильному запрещено. И отняли, а городской перерезали. Подыхай, Николай Николаевич, черт с тобой, так сказать, и с Путиным, с этим. Получишь народные похороны, нам что там приказали. Вот видите, вы примерно говорите тоже, что я у Красовской. Я просто, ну, смотрите, у меня логика какая. Но Путин явно не слабак, иначе он не сидел бы 20 лет, правда, я, потому что народу не нравится, а что он там его сильным, а ну, ну, ну, я нет, понимаете, я готов назвать там кого угодно, кем угодно, но я же факты признаю, понимаете, и если он действительно президент, я не знаю, но если он вот этими делами занимается... Я думаю, что он занимается всем. Страна абсолютно. Ну, страна, я не знаю, но, но, но, тогда, тогда он действительно, как вы говорите, он рубит там все сучи, на абсолютно. он сидит. Абсолютно. Зачем он, он, зачем он это делает? Я вообще... Вот те, кто хотели выслужиться перед ним, мне, по крайней мере, их логика чиновничая, понятно. Вот сидит какой-то, смеет там требовать что-то. Сейчас мы его там в землю вколотим, позже. Но неужели президент он вот до этого дошел? Вы можете нарваться на неадекватное решение апелляционного суда и вас отправят на реальный срок. Что вам делать? Вам, профессору Платошкину. Выбор, конечно, сложный. Но... Между жизнью и смертью. Вы не для тюрьмы с вашим сердцем, с ковидом и с 70% легких остальные никак не могут восстановиться. Вы там погибнете. Не дай бог мне накаркать и не дай бог это. Это вопрос корида. Жизнь или смерть. Но вы полить При всем при том. Политика такая профессия. Надо уметь умирать иногда. Как и журналист, надо иногда уметь умирать. Но ну, профессия такая. Хотя умирать никому не охота. Вы моложе меня тем более. Что? Я, я не могу с этим жить. В любом случае. Вот с этим? Да. Я не могу с этим жить. Ну, хорошо. если вы такой... не можете жить с этим, а тюрьма может быть реальный ну, срок? Ну, из тюрьмы я могу вообще не выйти. Я это прекрасно да, все понимаю. Ну, я не знаю, звучит, может быть, в нынешних временах глуповато и пафосно. Я с этим, я за свое доброе имя буду бороться. Если, понимаете, если эти люди сделали глупость, у них, наоборот, есть шанс как бы еще подкорректироваться в апелляции, ну, там, что-то там смягчить и прочее. Но если нет, так нет. Но мне вот с этим позорищем, понимаете, жить нельзя в любом случае. Я не могу. Дальше будет самое трудное. Хорошо. Апелляция, допустим, эту мысль поддерживает точку зрения Гагаринского суда и ну, не точно отправляет говоря, вас до да, на... может даже скостит с 5 до 4. Ну, допустим, эту мысль. Дальше касаться. В Кассации, Второй Кассационный суд на улице Верейского это может быть неожиданно. Все может быть. А потом Верховный суд. И еще одна инстанция президиум Верховного суда. Это вам ходить и глотать в пыль и доказывать, что вы не верблюд, хотя это ребенок, понимаете, я извиняюсь в свои слова, придется год, а то и больше. Может быть, да. Может быть, да. Вы вашу жизнь готовы отдать судам? Нет, ну я думаю, что я не всю жизнь же этому буду посвящать, понимаете? Вот... Вот это опровергать-то большого ума не надо. Тут Абсолютно даже верно. адвокатам не надо. Абсолютно тут верно. Тут это и может что? решить только суд, но который не просто у него глаза завязаны, у него уши заткнуты, еще там, я не знаю, и рот заткнут и так далее. Нет, я одновременно буду продолжать заниматься, чем занимался, общественной деятельностью, потому что, ну, просто мне не наплевать на то, что здесь в стране происходит. А теперь самое страшное. Есть еще один вариант, который никому не приходит в голову. Чтобы не позорились судьи. Между апелляцией или касацией вас просто не станет. А так система себя будет спасать от вас. Слишком много активности. Нет человека, нет проблем, они пойдут на все. После того, как Александр Иванович Лукашенко посадил самолет в чужой авиакомпании, Ирландский локуст, используя истребитель, после того, как Александр Ильич Лукашенко Принял закон и подписал его, что он имеет право стрелять в свой народ из любых видов стрелкового оружия и также танками его давить. Это называется борьба с беспорядками. Так митинг это порядок, а беспорядок получается <связывается связывается> тогда, когда начинают разгонять митинг. <связывается> <разгонять. связывается> Лукашенко: мы живем в стране, которая называется Российская Федерация, а в государстве, которое называется Союз Республик Россия и Беларуси. То есть в половине союзного государства тирания чистой воды. Лукашенко сделал по хозяйству больше, чем машеров для республики. У него даже леса не горят. У нас горят, а у него ничего не горит. Для лесов столько же такой же лес. Но он перешел черту, он стал тираном. И Владимира Путина это не удивляет, предполагаю, я, короулов. Они встречаются в Сочи. Путин единственный лидер в Европе, который с Лукашенко встречается. Если мы не удивляемся Протасевичу, чего же удивляться Платошкину? Они сгрохнут только без этого истребителя. Вы знаете, я вам так могу сказать. Не хотелось бы, естественно, но я пожил. Но вы еще не стали ни губернатором, ни президентом. А, понимаете, у меня такой цели-то никогда не было. А это плохо. Вы политик. Вы уже политик. Подождите, а политик – это человек, который влияет на жизнь в стране. Он по-разному может влиять. Например, ну, например а Аллах Хаменя, когда вот ему все это не нравилось. Помните, он пошел, сел в церковь, ну, в мечеть, естественно, и стал там сидеть. Да. Назывался это бест у них там. да. В результате, к чему это все пришло? Ведь поймите, они может но быть... Он так, духовным лидером при этом. Так они делают все возможное, вот эту вот бредятиной, чтобы Платошкин стал духовным лидером. Да? Понимаете, но они же могут меня посадить в тюрьму, это точно. Они могут меня, как вы правильно сказали, убить. Но а, когда народ видит, да, что человек он, не ломается, а почему? Потому что он просто уверен в своей правоте. Ему ее никто не доказал, его никто там не вызвал на дебаты, ему никто не объяснил, что вот, вот, вот это вот, я могу ошибаться, естественно. Если я нормальный, умный человек, но ну, я надеюсь на это. Я угу. готов признавать свои ошибки всегда. Но, понимаете, они, если они хотят всех забетонировать, бетон взорвется. Цветочек его порвать. Можно будет задать. Вам кто-нибудь один, анонимно, по не знаю какому телефону, если городской до сих пор кабель не могут восстановить, позвонил оттуда и сказал, Николай, это вот анонимный сотрудник администрации президента. Хоть один звонок был оттуда, откуда-нибудь, из Минюстрия, один, из Следственного комитета, из Генпрокуратуры. Коль, мы не все говно, мы все понимаем, что это такое. Извини, брат, вот не могу даже фамилию назвать, но просто знать, что в России остались люди, которые понимают, что если про ковид говорит Платошкин или кто угодно, неважно Платошкин, не по справкам вице-губернаторов с мест, то его надо посадить. Пять лет, не просто посадить. Или Единую Россию, мягко говоря, Рона. Были, были, так, были такие люди, просто они не звонили. Ну, это я сейчас вообще спалю. Они говорили. При встречах, ну там в судах или еще были, были были такие, знаете, которые говорили просто. То есть вы хотите сказать, что у нас есть надежда оздоровить эту гнилую абсолютно. Да мальчик. мы понимаем, что вы ни в чем не виноваты, Никачев. Мы это все прекрасно понимаем. Опять... Хорошо, вы видели лицо Исмаилова. Вот стоп, вот мальчик сидел, прокурор, стал звездой, так сказать, экранах, хотя никто его не видит, но мы это видели. Вы видели его глаза, трясущиеся руки. Что вы о нем думаете? Он не подпишет апелляцию, если у полковник... Зас... Да Полковники нет. сволотают. Даже надо поставить лейтенантика официальным государственным обвинителем на процесс, которым приковано внимание всей страны, если не Европы, а то и мира. Лейтенантом прикрылись. А сами остались толстопузы и генералы. Вот что, кстати, Путина бесит по-настоящему. Вы, кстати, удивитесь. да, У меня же начальник следственной группы был полковник. Ну и где он в суде? Я Лейтенант. его видел, видел за год один раз. А. А вообще следствие вел некий капитан, который, ну, при всем уважении, нет, не буду так говорить. Ну, у меня, у меня, у меня было такое впечатление, что ему вот если там скажут сделать приговор, солнце квадратное, он без прав, он при мне в кабинете кому-то звоня, говорил, что-то доказухи у меня, на него никакой нет, на меня. Это представлять еще заговорили. Тридцать седьмой вот так вот приходит потихонечку. Именно так. так Видите, в тридцать седьмом я, вот, я не оправдываю, не могу оправдывать, конечно, нарушение законности. Вы знаете, я сам противник смертной казни. За это меня, кстати, тоже очень многие ругают, как за фургал У нас общество такое. А я вот почему противник смертной казни? Потому что при этой системе, которая есть, вы понимаете, да, что у нас могут на смерть посылать абсолютно... Невиновных людей. Кот лейтенанта подпишет апелляционную жалобу, подпишет, генпрокурат, подпишет, подпишет не дрогнет. Но знаете, мне, опять, я его не знаю, как вы принять совсем, я его на втором суде, вот когда перед тем, как сказать, 6 лет реального срока, он сказал, мне дали возможность там выступить, я, честно говоря, не хотел, я не хотел просто на них тратить время. Но тут, что, знаете, как разговаривали, я сказал четко. Что бы ни было, тут написано, я продолжал и буду бороться за социалистическое переустройство нашего общества. И он, вот, знаете, смотрел на меня с каким-то неподдельным уважением. по Мне вот так показалось. И при этом отправит вас в апелляцию да. снова на реальный срок. Может, Запросто. Может такое, быть. может такое быть. Об этом много писали после 1937 года. Как Глебов говорил, у Юрий Трифонова в доме на набережной время такое было, пусть время не спрашивает. Он так пытался оправдаться за доносы. Значит, ничего не изменилось. Раньше был Глебов, сейчас лейтенант, а по большому счету вот так щелкнет начальник, и они любого в России уничтожат. запрост Ну, я надеюсь, понимаете, что народ, да, народ, конечно, естественно, не будет штурмовать там Мосгорсуд, и я к этому никогда в жизни призывать не буду. Но знаете, вот фильм, ну вы наверняка это знаете фильм: никто не хотел умирать. Как там один из лидеров э, лесных братьев ну пусть отрицательный герой, но он говорил, скажем так, своему противнику: может быть, песня о нас споют. А тот ему сказал: грустные будут про вас песни. А вот про меня, я думаю, песни будут ну, если только грустные, то со светлой грустью, но ну, если они на это пойдут, конечно. То есть вы готовы к смерти? Ну, к ней вообще должен быть готов. К сожалению, каждый человек, да, все В нашей есть. стране. Да, но ну, знаете, как говорят, семь смертям не бывать, одно не миновать. Хорошо. Это здорово то, что вы сейчас сказали, правда. Потому что умирать за Россию, вот за такую Россию, да, чтобы не было 1937 года, правда можно. Умереть, потому что у нас всех дети, внуки, мы им что оставляем-то? Это же мы борцы, а наши дети, они немножко другие. Ну, вы знаете, я бы не стал так вот. Мы с вами да примерно одного возраста. У нас конечно есть такой соблазн сказать, но мы вот да народ мы, мы Советского Союза, народ Советского учили. Союза. Ну вот то, что идет к нам на, на смену, вы знаете, конечно легче всего сказать да там салаги жизни не знаю. Не не будет. это замечательное пятнадцатилетний. Да они совсем другие. люди. Россия молодая очень. Да интересно. в чем-то чем мы совсем другие, но другие не означает хуже. Я думаю, что они смелее, да, это можно сказать, что там, но ну, они безрассуднее, да, вот молодые, не понимают, что делать, нет, понимают уже, понимают. И это еще одна ошибка власти. Ну ладно, они считают, что такие, как мы, это какие-то носталь... носталь... носталь... ностальгики, старперы, вот они все. О, вот... да, гербари. Гербари, да, но придут то другие люди, совсем. Конечно. Которые вот это все запомнят. Нет, нет, то, что 100 тысяч вышло, я думаю, не меньше. Последние все события и. Никого не испугали, и ни Зайцева, ни СИЗО, ни Дубинки. Почему вот с ними не говорят? Я, я вот Никто так, ну, ладно, не говорит. Бог ни один депутат не вышел. Там, да, Никто, ладно. Ну, Никто ни министр, не... ни, ни Матвиенко бы вышел. Да куда к черту? Или там Володин. Да у вот Меня сказал, за это говорит. тоже ругали да, у Красовского, когда я приводил пример Ленина о том, что он тамбовских крестьян, причем именно из повстанческих районов, пригласил, когда было восстание Антонова, и поговорил с ними. Я, знаете, еще чего не досказал? Конечно, это лубочная картина была. Ну, просто сидит Ильич, там чаем разливать. Нет, спор был дикий сначала. Ленин с ними вообще не соглашался об отмене, про Он им, естественно, пытался донести, смотрите, красного Армию надо кормить, рабочих надо кормить. Страна в развале, денег нет, приходится выбирать натуральных лет. Но они его переубедили, вот сила политика, понимаете. Но при этом Владимир Ильич говорил, надо поощрять, цитирую дословно, «энергию и массовидность террора». Слово какое Ильич придумал Массовидность террора, особенно в Питере пример Коева решает. Дословная цитата Луначарский, как известно, говорит, мне дайте пять минут, я вам найду такую цитату из Владимира Ильича, что оправдаю а все. Что нас... оправдает все, но. Тем не менее, я вот все, что могу сказать, ведь помните, как стреляли в Ленина, да, еще все удивлялись там, что какая-то полуслепая Слепая старушка, как потому что писали? он один ходил, он на этот Минич пришел, пришел из да. Кремля, просто. нет, он пришел, отослал машину, да, да. пошел, Сеть это гражданская война идет, да. Более того, это уже после того примера, когда у него машину отобрали бандиты да. на улице, бандиты пошел на улице. пешком, машину отняли. Это все-таки человек, видите, который в любом случае не боялся своих людей, я вот так могу сказать. Я недавно с одним федеральным министром встречался, ну не в министерстве, а в воскресенье, там, у нашего, он пришел один, без охраны тоже. Ну, хорошо. Но нормально, если ребята. Да, нормально. если, скажем, на Западе, ну пусть там меня шпионом назовут, но министр едет на премьеры на работу на велосипеде, то к этому у нас стремиться Но Ну хорошо, состояние. вот допустим следующий вариант: все-таки вас оставили с условным приговором, не отменил его никакой операционной, но не посадили. Что будет с вами эти пять лет или сколько-то лет, с движением за новый социализм и вообще, как вы видите свою жизнь, если вдруг у вас все-таки свобода действий и приговор, но условно. Ну, я не загадываю на 5 лет, и в нашей стране не рекомендую это вообще, к сожалению, никому делать. Вот я бы лучше бы загадал. Вы помните, с вами, наверное, видя Брежнева, вот это, вот там, 70-е годы, думали, ну, что-то вот не хватает, вот какой-то вот движухи. Ну, лично я, вот какой-то старик там, как сейчас молодежь. А сейчас такая, извините, движуха, в плохом смысле слова, mm -hmm. что неясно, что будет. Моя мечта какая? У вас здесь... Хорошее место, я не знаю, видят люди или нет, сосны. сосны По Поставить двери, четыре двери. стула, да. посадить туда, посадить на стуле, а <laughs> не, не куда-то. Угу. Зюганова, Миронова, лидер справедливой России, если кто не знает. Шевченко, лидер РПСС, российской партии «Свобода и справедливость». Ну, Платошкина, как лидера движения «За новосоциализм», можно, так, можно, нет. И подписать вот то соглашение о единстве левых сил на выборах, о котором, ну, я не знаю. Зюганов, который говорил о вас, ну, не пренебрежительно через губу, но с похожей интонацией, почтенный профессор, который ни одного митинга не провел, его арестуют. Он вас за человека не считает, как мне показалось. А вы хотите с ним какие-то соглашения подписывать? Вот вы сказали про Зюганов. к нему можно по-разному относиться но что что в коммунистической партии как и у миронова как и у шефр очень много достойных людей о я правильно и моя мечта была бы какая я сейчас в выигрышной позиции понимаете я никуда не стремлюсь я никуда не баллотируюсь вот Собрать бы и выдвинуть единых сильных кандидатов по округам от левых сил. Пожалуйста, здесь популярный мир. Жизнь уже выдвинула 84%, если 85% получил Максим Шевченко, когда мы ну, делали. Ради бога, Запрос на, на, на, ну, на новую кровь. на Новая кровь может быть из тех партий, мы просто не знаем про них, да, про этих людей. Они нигде там не светятся, их никто не знает. Но на местах, на, в поле, как это, они все есть. Вот если я здесь могу быть чем-то полезным. Я бы с удовольствием этим занялся. А так, а вы меня знаете, да пойду наблюдателям просто на выборах. Понимаете, к тому кандидату, который вызовет у меня доверие. Будем поддерживать кандидата. Если поддержим. в Хабаровске на выборах губернатора вы назовете достойного человека и скажете, уважаемый хабаровчанин, но ну, не могу, ну вот власть браслет повесила, сейчас срок припаяла за критику Единой России в том числе. Но вот это человек, который я тоже. Я в нем, я Платошкин. Изберите его губернатором, я буду его советником, если не посадят и не убьют на реальный срок. Все проголосуют, вам абсолютно, очень многие проголосуют. Хабаровск стал очень близок. Я это опять не говорю, знаете, опять, но чтобы те сторонники фургала, кто там обиделся, они меня снова там... Видел я все эти шахтерские поселки, видел людей, у которых, знаете, вот э, после встреч, ну, может быть, как-то глаза там начинали да. чуть-чуть по-другому говорить. Я видел этот прекрасный край вот этих вот именно людей, которые привыкли бороться, привыкли бороться за жизнь, за восточный форпост нашей страны. Вот буду я там баллотироваться, не буду, это вообще не важно, но я не смогу просто быть равнодушным, что ли, да, вот. меня оттуда постоянно звонят, люди там что только не присылали оттуда тоже, все это вспоминается». И поэтому, если я в любой там ипостаси, я не знаю, какой-то смогу быть полезен, будут там э, толковые кандидаты в Государственную Думу, если у меня не будет подписки, они выездят. Конечно, приеду, поддержу. Тут даже вопросов нет. Будет толковый человек на губернатора, но я просто боюсь, что, к сожалению, его не зарегистрируют. Вы знаете, у нас есть муниципальный да. фильтр. так. Конечно. Да. И причем тут опять вопрос не денег даже. Там советник там за деньги, без денег. Тут просто, если что-то... Понимаете, вот у меня было бы счастье, если бы... Э, мы там пришли к власти, условно говоря, и женщина, которая рыдала у меня на плече там, с пенсии 15 тысяч, с платежкой ЖКХ-25, вот чтобы это было наоборот, понимаете? Хорошо, вы пришли к власти, а что изменится в стране? Как вы видите Россию э, при э, первенстве движения за социализм? Ну, опять сейчас меня будут костить, естественно, скажут, вот у еще там наплел. Я не вижу страну диктатуры пролетариата, потому что я когда спрашиваю людей, ну, хорошо, вот я Платошкин, я человек привыкшие делать реальные дела. Вот я пришел в страну и говорю, у нас диктатура политорията. Я какой указ должен подписать, чтобы население поняло, что у нас диктатура пролетариат? Народ весь сразу упадает в осадок. Что мы с вами можем сделать? Во-первых, у нас будет свободная пресса. Это очень важно, чтобы такой Платошкин, вот он тоже не забронзовел, понимаете, чтобы его тоже вот возили иногда там, ну потому что это большая сложная страна. И Платошкин тоже может упереться рогом и сказать там что-то не так. Ему кто-то может не так это все доложить, понимаете? Это первое. Репрессивное законодательство за последний период мы, конечно, уберем. Я не должен бояться митингов. Если я боюсь митингов, я же за не да, прав, да, понимаете? Да. Я вот должен прийти на этот митинг просто, да, и сказать людям, что я думаю, попытаться их переубедить. Может быть, это получится. Может быть, это сложно, конечно. Это сложнее управлять, чем сейчас. Дальше, что касается экономики, это бесспорно, Знаете, у нас все миры, вот, которые я предлагаю, ну, так мне повезло, да, что я работал дипломатом, и не в, самом, в самых, что называется, плохих странах, и был там, в основном, отвечал я там за экономику. Но почему в Аляске, на Аляске, это наша территория, как в песне поется, да, что Сибирь, что Аляска, два берега, Что там каждый житель от нефтегазовых доходов на свой счет что-то получает, отработав, естественно, какое-то время, да? почему у нас-то это невозможно? Когда это Платошкин предлагает, говорит, это популизм. А почему на Аляске это не популизм, я не могу понять. Но почему в Норвегии это работает? Почему у нас это не работает? Еще раз, не каждому, да? Ты сделал что-то для страны, но мы это говорим, отработал 15 лет, там, платил взносы там, во все социальные фонды. Получи. Почему? Что мешает? Мешает только одно. Хочу я иметь, а вам фигу. Понимаете, вот другого, другой причины нет. Дальше, прогрессивная шкала налогообложения. Опять, меня ругают, знаете, с двух сторон. Ну, естественно, говорят, да вот там это все, популизм. В Америке 35% высшая шкала, в Европе вообще чуть еще больше. Платошкин 20 предлагает. 20, не 30, потому что у нас богатая страна, нам просто повезло. Ну, не как сейчас, да. Но тогда мы с вами И пенсионную реформу снова, ну, деньги будут, да, мы ее снизим, да. Мы с вами бесплатное образование на деле сделаем, без этих вот поборов, знаете, вот каждый день. Уже президент дает в школе 10 тысяч рублей людям, чтобы собраться, понимаете, в школу собраться. Деньги уже особые. Зачем нам это? У нас все это есть. Дальше, что нас с вами, наверное, заботит, и меня тоже. ЕГЭ нет. Не потому, что опять это модно, знаете, вот все говорят, Там ну я сам преподаватель. Я стараюсь вот... Со студентами говорить, как с вами, точнее вы со мной. У нас у меня нет лекций, у меня их не было никогда. Мы с ними постоянно <говорим>. разговариваем, мы учим их думать. А тут он говорит: вот здесь вот галочку поставь, я тебя сейчас научу. Вот будешь вот здесь ставить, но только не, не перепутай. На первый вопрос: ну, ну что это? Почему мы это не должны убрать? Что нам может помешать это сделать? Ничто. Потом у меня, знаете, есть. Предложение, над которыми тоже вот, переименовать полицию в милицию, типа, ну, ну ну, ну что какая разница, там деньги тратить. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ведь раньше, в 70-е годы, были мысли ввести советской милиции дубинки. Политбюро говорит, какие дубинки? Это же милиция. Ведь раньше был дядь Стек-милиционер, сейчас дядя Стек-полица. Да, как, они что, своих людей будут бить? Вы что, обалдели, что ли? Откуда такие предложения? А вот, кстати, кто сделал эту самую страшную провокацию на вашем суде? Это самое страшное. А что Семь прив... человек в бронежилетах с вот такими дубинками, рацией, одетые, как говорится, судебные приставы по последней моде. Они кого бить-то пришли в эту А я ему это прямо говорю. Я говорю, как же советская власть показала вот показал вот так? такой образ нашего суда, когда нас в зале 12 человек, я их насчитал, а их семеро в разных углах. С пистолетами бронежилета. Со всеми с оружием, с рацами, с пистолетами, с дубинками. Я их подтолкал, мало ли Им тяжело. Это же 30 килограмм бронежей, их меняют через полчаса. Они мешают всем, ходят туда-сюда. Но кому-то было важно показать. А вы знаете они для чего? Вот вы, как журналист, вы меня лучше поймете, чем я даже сейчас скажу. Фотографировать нельзя. А чего бояться? Чего бояться? Ну что бояться? Ну вот мы сейчас с вами сидим, ну, Господи, нас идиоты. видит вся страна. Дальше, мы идиоты. Мы идиоты. А здесь они сидят и смотрят, чтобы Караулов не сфотографировал судью Арбузову. А может быть надо вести так дела, Нет, чтобы это... судья Арбузова гордилась своей фотографией? Но это либо великая Лавровская дебилы б... Либо это действительно уже снос Путина. Потому что 37 седьмой такой приговор. Пистолеты у семи человек в зале суда судебные приставы. Вот точно. А вы знаете, что сегодня было, когда приговор забирал? Вот все-таки, да? Не почистили они его, нет там задним числом. Я, честно говоря, понимаете, у меня ну, нет. Есть. желания по даже Я захожу, стоят у входа те же приставы, что тогда, Николай Николаевич. У вас как дела Это вообще, нормально? Ну да, ну да. Ну, да. Да. <смех> да что мы вас обыскивать будем, зачем? Ну, <смех> <но> вы... <смех> мы же вас знаем, поним... сплошная доброта. Ну, я к чему говорю, что люди все-таки, да, они все понимают. И в СИМ, который меня контролировал, я могу сказать, они пытались сделать все, чтобы у меня, ну, не было каких-то дискомфортных ситуаций. Я это чувствовал просто, что они там, Никольевич, вы там как нормально все. Но телефон-то обрезали. Ну они а это или нет, это еще. А парень-то поменялся, который отставлял а в Син в последний момент, когда скорая помощь у вас был больничный. Парень звонил, извинялся. Извинялся. А вы знаете, вот что касается там с кого телефона, это мне в Син сообщил. Я себе сижу утром и вдруг мне звонок, в дверь, в Син совершенно обалдевший, никакая, что у вас со здоровьем, как, чего у вас телефон то не отвечает? И плюс браслет показывал, что у меня плюс 40 градусов температура тела. Он, оказывается, видите, еще температура тела, нет, резкого я, резкого я даже не знал. Это в СИН мне сообщил, что телефон-то не работает. Кстати, в это же время у них вышло из струи их аппаратура в квартире. Клашников, уж... Они... он из Красноярска, и он Танюше Давиденко помогал. Они вместе эту мафию... Вот ничего, к плачь. ребятам у меня вообще никаких претензий нет. Я думаю, что если бы... Они могли они могли бы сделать мою жизнь гораздо более, так сказать, неприятной. Чего вы сейчас боитесь больше всего? Я боюсь больше всего того, что ничего не успею сделать для улучшения жизни в нашей стране. Я говорю, этому звучит, может быть... Ну, еще раз, вот... Не, ну почему же в ваших устах это звучит вполне... Мечта про платежки у меня есть, понимаете, чтобы у нас... вот, Понимаете, вот у нас народ живет, и постоянно сыпятся какие-то неприятные новости то повышение цен, то платежки, то просветительскую деятельность. То потанемся а до аварии за аварией. Я, вот, знаете, хочу, чтобы добиться, чтобы год на нашу страну сыпались маленькие, мизерные, но хорошие новости. А народ от этого от, за 30 лет, по-моему, просто уже отвык. Все сидят вот и думают, ну, естественно, 2% живут не так, а все остальные, вот думают, чуть-чуть, грибы э -э, разрешат собирать или нет. 5, вот уже что? за петрушку кудрявые там какие-то семена нашли в ней три ну, ну, года вот тюрьмы. как семена 5, 5, их... как просто все это можно исправить даже э, убрав репрессивно ничего может быть даже позитивного не сделав сначала но просто дать народу посвободнее подышать просто. вы удивились или очень удивились что все те кто как никита михалков снимал фильмы про утомленных разных людей тридцать седьмым годом ни слова в отличие от андрона кстати его брата да ни Никита Михалков, ни этот самый митрополит Тихон, к которому обращался актер Назаров, и не только он. Никто из крупных настоящих... Вы что, не крупные? Смотрите, Значит, вот таких людей... Если вы... бы мы с вами бы судились сколько-то лет назад, в эпоху Ельцина, Ельцина бы Борис Николаевич, мы все про него все понимаем, я книгу написал, покаянные русские... Но он бы инфаркт получил в зале суда. Ельцин от позор. А Веринцев Сергей Сергеевич сидел бы. Кома Иванов сидел бы рядом с вами. У нас только Спицын был из ученых. Юрий Николаевич сидел бы рядом. Михаил Леонидович Гаспаров сидел бы рядом с вами. Елизавета Васильевич Мелетинский сидел бы рядом с вами. Они не могли молчать, как Ульва Толстого. Это люди, Мираб Мамардашвили бы выступал. Величайший философ, Вы знаете, Совет. с того времени, к сожалению. А где сегодня хочет... эти люди? Да, прошло, к сожалению, уже много времени, иных уж нет, а те Алексеевича. Но, а вы знаете, зато какое-то счастье вы... Но мы с вами не были особо сильно знакомы. Про не правда? были. Там, скажем, вы Кончаловский, который меня просто один раз пригласил в театр, чтобы на меня посмотреть. Мы с ним тоже... Я вам даже сейчас говорить не хочу, как он помогал, понимаете? Ну, может не, он, он выступал, и первый да. ролик его был у нас. Всё, Меньшов. Вот Назарова, я Назарова случайно встретил в своем университете, где он преподает, по-моему, театральное искусство. Вы знаете, что меня поразило? Я прихожу в буфет на перемене, стоят студенты, и стоят в конце Назаров, пожилой человек. Хотя написано там, преподаватель, обслуживаются обслуживается мне очень. Во, Так если такие люди за меня, значит, все правильно. За делается. вас проблем больше, чем... Ну, а я просто перечислил. Он то ваш не, не пытался вас уволить задним числом после ареста? Нет, я вам должен сказать, что они мне дали сразу после ареста прекрасную характеристику, на которую, в частности, ссылалась вот судья Арбузова, что Платошкин там характеризуется положить. Ну, между нами, говоря, я не ожидал, что она будет плохая, потому что, ну, вроде бы, так сказать, на плохую-то не наработал. Но могли бы, правильно, там, я не знаю, или дать бы такую вот всю, да, или бы вообще там ничего не дать. Нет, и я когда туда позвонил после вынесения приговора, ну, там все говорят, да мы все время были за вас, мы так все но переживали. Не а врачи сильно давили на врачей, когда вас выкидывали из больницы? Ну, понимаете, вот последний случай, я, я не знаю, вот, если бы я сам не слушал, но я все понимаю, но когда приходит врач, ну, так, к 70, наверное, да, ну, за 60, ну, просто который ко мне терапевт ходил, и говорит, я, я не знаю, Николай Николаевич, я, я увольняюсь, мне страшно, я одинокая женщина, мне, звон... Это мне звонят... Это она больничный вам выписывал. Да, мне звонят по телефону и включают похоронную музыку. Ну вот сам бы не слышал, не поверил бы, что есть такие люди, оказывается, у нас в стране. То есть есть вот такие, как вы, да, как Кончаловский, как Назаров, а есть, оказывается, вот такие еще, да. Понимаете, ведь женщина пожилая одинокая, но вдруг с ней что-нибудь случится. Ну как так предательство за этот год? Предательство было много? Нет, было, ну, понятия я не стану тут рисовать картинку. Некоторые товарищи, которые после моего ареста, они вдруг резко куда-то там испарились, там они после моего, ну, хотя бы такого выхода, да, они стали звонить. Трубки я брать не буду у них. Ну, понятно. То есть предатели, но. Я Лужкова спросил, Юрий Михайлович, ну вот сколько процентов 70 предан? Он говорит, что? Девяносто и девять десятых. Я никогда не забуду этой фразы. Юрия Лошкова. Нет, у меня, я думаю, процентное соотношение все-таки, вы знаете, ну, может быть, один процент предал, а сколько людей появилось, которых я вообще не знал, и сейчас даже не знаю. Я их знаю, может быть, по их посылкам, по их письмам, по их вот Звонкам моей супруги. Я их и часто лично никому не знаю. Ну, вы писали, сидя в этой вашей комнатке с браслетом книги. Чем вы занимались? как записки государственного преступника написал от руки. но потому что у меня изъяли всю аппаратуру. сейчас буду переводить в текст, пока до магазина не добрался, не купил, ни телефон. О чем книга? О том, да, как я этот год прожил. Знаете, там разные страницы. Вот по ним прям чувствуется настроение в разные времена, да, были дни, знаете, как у Макаревича, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил, но таких дней было меньше, потому что я все чувствовал, да, как люди относятся к этому.